Ребят, всем здорова и сегодня мы с вами играем в приквел Бэтмен Arkham Asylum. То есть той игры, которую я.. Эм, да, Batman Arkham Asylum Приквел. Batman Arkham Origins Приквел к Бэм Аркэм Грузится он, загрузится, когда вы мне скажете. Хотя. Как вы можете мне сказать, если вы. Тут, а я. Вы там, а я тут. Ладно, короче, скажите, когда загрузится? Я пойду. О, уже? Бэтмен, Архам Ориджин. Ну тут, собственно, все понятно, понятно. Видели мы это, видели, видели, видели, видели. Это мы видели. Это dc Комиксы. Начало мы видели, мы знаем, мы видели, мы все знаем. Мы все видели это. Форрербразерс, Game, Монреаль монт реаль т сплэш Splash сплэш дэмэйк бэтмен архом оригин ну это мы с вами видели уже это мы с вами видели видели видели видели на моем так скажем Бэтмен Аркхам Ориджин, челкте здесь, чтобы начать. Поиск загружаем контента. Ну, собственно, как в Бэтмен Аркхам Сити. Начать тут. Э, игра поддерживает функцию автосохранения. Не включать компьютер, когда увидите значок. Вот этот вот значок. Ага. Ну, сюжет. Э, Ледяное сердце это фриз. Э, ну, ладно, сюжет мы попробуем. Новая игра. Новая игра плюс. Э, субтитры, субтитры включить ложь норм, ну ладно, подсказка включить яркость на 50%. Ой, нет, посмотрим так. Это слишком ярко. Это слишком темно. Не, ну я, конечно, понимаю, что Бэтмен темный рыцарь. Ну пускай будет так, короче. Это для этой игры, мне кажется, вот это ощущение для этой игры подойдет на самое наилучшее. все начинается с предыстории. Летучая мышь. Кто это? Брюс Уэйн или это мистер Физ? Или Томас Уэйн? Кто это? А это Бэтмен, это Брюс Уэйн. Нельзя жить и оставаться ночью. Пустыл, серьезно, могу предупреждение ожидать а ничего. Как Брюс говорит человек на. Не думаю, что и поверю, будто самый завидный шни Годма на свое время. Знаешь, на поздно самого самым. Джулиан Грегори Дэм. Комиссор Лоб. Комиссор Лоб, комиссар Лоб, как вы вот, прокомментируете слух о том, что на самом деле копы ничего. Никакого Бэтна не существует, Капитан Гордон, капитан Гордон! можно к вам вопрос, без комментариев, без комментариев всем подростлеем, все подростлеем, код 10 в тюрьме БЛЭК ГАЙТ связь на возможно 281 Дельта 69 9 спич, РАТ 5 9, код 10, побег с чёрным подозреваемого опознанного, чёрный маск повторяю код 10, чёрная маска, все подростлеем БЛЭК ГАЙТЕ код 6, код 6 комиссар ЛОУ в плену Ну да, я был прав, это Брюс Уэйн, Альфред, где Детонатор, Бэтмен, Артем, Ориджинс. Вы понимаете, что завтра Рождество, сэр? Да, я это понимаю. Я понимаю, Альфред. Но... Я не могу оставить жителей Бетмена в неведении, в незнании. В мыслях о том, что Бэтмен ушел, Бэтмен умер. Похоже, черный маска попал в тюрьму. Нужно найти, кажется, Ролоба, пока не поздно. Так, черная маска. А, -а, а, это Сиониса. Блин, блин. место глаза Готэмского цвет волоска штановый рост. Хотя тут не видно, честно говоря. Да се рапорт Готэмская развертка Сионис. Так, а тут Бетковит, так, слышно, что ты гель, Бетковит, Я Надеюсь, он сдержал Фишка в том, что этот мусташ из велел занести следы. Нет. Пожалуйста! Нет! Да-да, убью, убью! Не беспокойся, но до того, как ты это сделаешь, ты лежишься не глаз, что то глаз. Что-то. За тобой! Да ладно, думаешь, я не надо придумать что-нибудь поинтереснее? Ты. Ты кем себя считаешь? Настоящим Бэтменом, что ли, блин? Ай-яй! Нет! Отойди! Да, и Не бей меня! Хоть ходили слухи, но... Ты... Тебя же не должно существовать! Кто вс ⁇ раскурочил тут? Я не знаю, что это... Ну, ну ты где черная маска? Не знаю, он он пришел за лобом. Может кто-то из людей его людей знает, где он. Новое задание, иди, не хотите. где он находится. Это, это бета. Я думал, он миф. вот задержишь. Где черная маска? Откуда мне знать? Я ставлю тебя говорить. А насколько тебе больно будет перед этим тебе решать? Пошел ты! У меня мало времени. Ладно, ладно. Он идет в камеру для казни с лобом. Молодец, а теперь спать. Сырое. Всем ученым. Беспилотный, не местный. Кто же им управляет? Мы выбрались. Ч ⁇ спит с криком через заграждение чтобы пролететь знаем такое знаем такое видели делали уже пожалуйста я не могу больше что это да он он, он он же во-во, как раз печать хрестоборов не бей меня, пожалуйста да тебя бить и не будем, нафиг нафиг ты нужен, кому будет да это ты так ты не нужен знаешь, что я? <звук> так, нет, стоп назад, надо назад. Надо в, на shift. И надо на пробел. Я вас спасти, пришел Дурацкие люди Готма, которые не верят Бэтмена, блин. Викивелл. Я знаю, что потом можно будет э, посмотреть. Уровень С, превосходный мститель. Так, на X переключатель Тверии. Пробел и Говорят, что он мало зарабатывает, но стоит проверить карманы честного комиссара полиции. Почему они забиты моими деньгами? И что я с этого имею? Моих людей швырят в, кута... в, к... в кутузку. Нет, хватит. Довольно. Сегодня мы изменим правила игры. Сильно изменим. Может, попрощать жизнь у Тут как в Архамме. Точнее, в лечебнице. Прям как Вархам Ассайлом, а боевка ничем не отличается, честно говоря. Ну, собственно, если так посудить, то это приквел к Архам Ага, мимо тебя не пройдешь. Отлично, похоже, я его спунул. Теперь 0 противников. а трофейный персонажа получился. К месту казни. Так. Стоп, посмотрим куда. Куда черная маска зател идти. А, он туда. К месту казни даже. Так, к месту казни. Так, надо сейчас сюда будет пойти налево. Один дважды mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Дверь запертаем mm -hmm. Два батаранга один и дверь откроется Это... Чё за чё за факт? Твою а ж мать. Это не бета-рангом, это надо бета опять же. Прикол к кархам... кархам Место казни. Таких уже не бывает. Я не понимаю, в чем дело сегодня. Разве я никогда не тебя подводил? Да, ты меня подводил, джилиан Но много извинилась. Мы начинаем все с чистого лица и без тебя. О чем ты говоришь? Что значит из меня после всего, что я сделал? <Gross _плодиод> <плодиод> ты, можешь, ты не можешь так успеть, А черт за ним, комиссар полиции! Представление окончено. <сп buzzing>. Уходим. Да будет плюс пробел каждую. Я обазал, комиссар Лоб мёртв, Чёрный Маск за многое должен ответить. Это Бэтмен? Теперь нам отсюда не выбраться. Это... Мы притормозим его. Два раза пробел. На левую кнопку мыши и на. Семерное комбо! Восьмерное комбо! <свят> <свят> так, че, куда дальше? Брюс, куда дальше? Дальше сюда. Так. Коридор, так. Вот так. А, нужно сюда идти. Надо прямо и направо, потом повернуть так. Или налево так. Я же тут не был. Хотя я в Архамасалу играл очень много, но я тут не был. Наверное. Так, сюда. Я говорил, я же в взять карту памяти. Ты хотел бы грохнуть, я, грох я и грохнул. Надеюсь, что. Так, в противном случае мне придется играть тебя. Да. Так, стоп. Так, та так сюда. Ну да, сюда. Так, повреждена. Но у меня получится восстановить большинство в пещере Блэк А, не, блин, еще выше. И выше, и выше, и выше, блин. Ч ⁇ еще выше? Еще выше! Меня лагает на видео. Наверное, он Вон так, я даже чувствую отсюда уход этот улетайте улетайте не <связанная> запах похож на тебя а я уже твой год первая серия блин, тут хотел Победить крок-убийцу. <свист> Прям взять за стелл всерьёз. Один нажать дважды и быстро в это ранг. Один один. Нужно вынести сначала эти которые сзади тут мешают мне, потом вот. Пробел, пробел, пробел, зажать или либо зажать, либо быстро нажимать надо. А, нет. Я сейчас съем! Нужно так два раза. А, не, надо было два раза на пробел нажать, нет. да он телепортится портается, блин извините, я тут сам не понял почему это произошло, но у меня либо это доктор крок начал пропадать либо звуком. Эм, так, W плюс пробел W э, ну, у меня реально не понимаю почему но начал убийца крок пропадать очень сильно, вот Реально, я не знаю, что у меня с компом случилось, но... В общем-то, да. Очень-очень-очень серьезно начал убийца Крок пропадать, и я... Ах, да не знаю, короче, что с компом случилось, поэтому я тут на самом деле выйти из игры хочу, ну, потому что, ну, реально, потом посмотрим, что с компом, либо с компом, либо с игрой что-то случилось, ну, короче, у меня звук пропал, я себя слышу, как сейчас, ну, а, ладно, короче, ребят, давайте всем до скорых встреч в Бэтмене Архам Origins. пока.